Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять в эфире. Добрый, доброго времени суток. У нас есть партнеры, которые находятся в разных часовых поясах. Большая уже комьюнити, да? большое сообщество. Мы видим, как много-много прибавляется людей каждый день, вот, которые интересуют э, наша идея. И сегодня мы Проводим встречу в, в свете нашей рекрутинговой системы, где тема называется вопрос-ответ. А сейчас, если есть у вас вопросы, уже какие-то люди написали, я прошу ну, помочь мне и задать эти вопросы, и мы будем отвечать на них. Алло, алло, прием. Да -да. прием. Да -да, да, да Володь, спасибо огромное. Вот уже у нас появились вопросы. Есть первый самый вопрос. Можно коротко о уже готовых продуктах, которые появятся в декабре-январе. Это первый вопрос. Смотрите, самый главный наш продукт, самый главный наш продукт, это инфопродукт. Самый главный. То есть знание, да? Это самый беспроигрышный вариант. И вы уже, наверное, увидели на примере базового пакета да, те люди, которые получили образование, которые заплатили, получили доступ к этому образованию и прошли. Мы решили с самого начала начать, чтобы все понимали, если вы получаете знания, что с первого класса пришли, и с первого класса мы сразу все и шаг за шагом по очереди проходим по ступеням. У нас самый главный продукт – это инфопродукт. И до, скажем так, марта месяца, до марта месяца, он у нас и будет оставаться, и, и, и в дальнейшем он будет оставаться у нас главным продуктом. Если у вас есть знания на тему криптовалюты, если у вас знания есть, как э, масштабировать вашу идею за, э, получать деньги, если у вас знания есть, как пользоваться инструментом, это дорогого стоит, поверьте мне. То, что одно я могу вам сказать, то, что у нас планируется, э, выпуск продуктов, да, есть в разработке, есть и в доставке, да, есть и связано с многими вопросами. Вот. Но сейчас у нас единственный продукт до марта месяца это знания. Да, следующий вопрос. Просто из чата. Вот есть давай, вопрос такой: есть аналогичные сообщества, которые тоже представляют знания, чем мы отличаемся. Вы знаете, вы пройдите наш курс обучения, мой вам совет, и вы увидите, чем мы отличаемся. Давайте без теории, а на практике. Я вам точно могу сказать, я не хочу не хвалиться, не говорить, что мы там лучше или хуже. Но я вам советую пройти наше обучение и посмотреть, чем мы отличаемся. У нас есть отличия, реально. А, Володя, можно? Да, я еще добавлю сюда да. к этому вопросу. Друзья, смотрите, вы же понимаете, может быть, помните историю, когда Алан Маск, Илон Маск создавал Теслу. И многие говорили, ну а чем вы отличаетесь? У вас такие же машины, такие же формы, колеса запчасти, двери, стекла, как и у всех. Мас говорил, у нас новая концепция. Да ладно, у всех новая концепция, так все говорили. да? Прошло время, и мы увидели Теслу. И ясное дело, идти сегодня по пути, как у всех, ну, это значит повторять или быть плагиатными. И мы пошли по другому пути. Вопрос в другом. Мы сегодня находимся на бета-тесте. И это тот период, когда только-только все начинается. Когда будет уже альфа, о, sorry, стартовый период, вот тот момент, когда мы войдем в фазу старта компании, это будет март месяц 2018. Вы тогда можете прийти и посмотреть, и сравнить разницу, что сейчас и что потом. И у нас трансформационное образование, интерактивная площадка. Мы сейчас не будем здесь э, рассказывать, какие у нас мега-супер-спикеры. Да? Там у нас, там, например, там, э, Энтони Робинс, Бодо Шефер. Вы знаете, это же все картинка для всех. Сегодня, прямо сейчас, есть люди, даже которые учатся в институтах и в школах, у которых есть контент просто потрясающий. И это не вопрос брендовых духов, которые стоят, стоят дорого, и красивая упаковка, и люди все поголовно платят за бренды. Сегодня есть масса преподавателей, поверьте, у которых есть контент просто великолепный. Но они не являются, может быть, суперзвездами, хотя у нас звезды тоже будут, увидите. Но в марте месяце уже в это время мы представим огромную линейку и наших э, преподавателей, наших факультетов, наших курсов. И вот тогда давайте сделаем оценку, окей? А, Друзья, вот, обратите внимание, у нас есть с вами пакет Basic. Если посчитать по курсу, текущему курсу биткоина, то где-то это в среднем выходит, ну, maybe там 20 долларов, о, простите, 40 долларов, да? Basic, Basic. Что у нас есть сегодня в бейсике? На сегодняшний момент мы еще раз повторяюсь на бета-тесте, когда только-только все начинается. Проект и сообщество масштабно начнется через два месяца. 2-3. Это где-то начало, либо конец марта. Об этом вы узнаете в ближайшие два месяца. Вот, поэтому мы на стадии подготовки. Вот, и исходя из этого, у нас сегодня для пакета Basic есть факультет левел маркетинг, факультет криптоэкономика и факультет интернет-маркетинг. Хотя бы вот эти три направления, они ну, сегодня трендовые, они сегодня имеют ценность большую. И знаете, я недавно взял и сравнил, не поленился. Возьмите, не поленитесь, пожалуйста, промониторьте интернет. Вот, ездишь в Google, да, ездишь в помощь YouTube. Посмотрите, базовое образование по криптоэкономике у, у большинства сегодня людей, там всяких там компаний, клубов, сообществ. Ну, давайте, вот у меня хорошие мои знакомые собирают огромные залы в одном городе, прям офлайн-залы по 200, 300 и 500 человек. У них 99 долларов. Стоит... Basic образование по криптовалюте. Basic за 99 долларов. Мы сегодня даем безлимит в этом направлении. Ну, в смысле безлимит по факультетам. И интернет, маркетинг, и криптоэкономика, и мультилевел маркетинг. Вот, Поэтому дальше, естественно, будет еще больше факультетов, преподавателей, и вы это все увидите. Но мы даем более широкую картинку, чем многие, которые вот только криптовалюты, криптовалюты, криптовалюты и все. А есть же помимо криптовалют люди, которым это не интересно. Им интересно, как в интернет-маркетинге и маркетинге развиваться. Или как в млм индустрии да, сегодня правильно строить организации. Вот, поэтому мы пошли шире и по райдеру дешевле. Вот это наше первое отличие. Но в марте вы посмотрите, насколько большой контент уже у нас будет в нашем сообществе, и сколько уже будет именитых тренеров, преподавателей в январе увидите, окей? Где-то 15 января вы вообще переоцените ситуацию окончательно. Ребят, задавайте еще вопросы, такие пишите именно. А, да, Волонечка, вот еще вопрос, не вижу вопрос. Существует ли понятие выгодного места в маркетинг-плане с точки зрения спонсора и входящего сообщества? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Так как маркетинг платит 100% в сеть, не существует. Все в ваших руках. От вас начинается ваша организация. И от вашей активности зависит масштаб вашего бизнеса. От вашей стратегии и тактики зависит, как быстро или медленно вы здесь будете продвигаться. Не существует понятия выгодного места. Еще один вопрос. Будет ли образование на английском языке? Вы знаете, я подскажу, наверное, может быть даже новость. У нас не то, что образование на английском, у нас даже изучение английского языка будет совершенно в другой плоскости, непривычной для вас. И очень эффективный способ изучения английского языка. Естественно, у нас будет образование и на английском, и на испанском, и на немецком, и на польском, и на литовском, и на венгерском, и на чешском. То есть активные люди в этих странах прям обращаются к нам по, по просьбе передачи всей технологии переводы под нашим ну, с нашими советами они делают переводы чтобы смысловую нагрузку не потерять и переводят у себя в странах и ведут образование да сейчас этот процесс активно уже идет а, да. еще один хороший вопрос прекрасный вопрос звучит так да внимание когда уже будет обучение Половина зрителей сегодня или слушателей, наверное, улыбнулись, да, услышав такой вопрос, когда же будет наконец обучение. Да? Вот. Потому что мы столкнулись с таким явлением, уже с 4 декабря отгружается э контент, идет полномасштабное обучение по базовому пакету, а люди еще даже и не посмотрели вот некоторые люди даже еще не смогли посмотреть или один или два только посмотрели вебинара до да, или курса вот то есть у нас даже для таких людей и в записях они есть на по уровням доступа то есть если у вас базовый пакет то у вас все базовое обучение доступно вам к просмотру еще в каталоге дополнительно обучение идет да вы знаете это вот на самом деле бич сетевого маркетинга люди не владеют информацией я помню историю одну тоже такую яркую в своем прошлом бизнесе представьте вот есть компания ассортимент 800 продуктов подключается человек где-то через полгода он задает вопрос ну как бы потерялся подключился потерялся я задаю вопрос а в чем вопрос в чем проблема почему ты не занимаешься бизнесом да ну где как дела почему пропал что говорит ну, пока я еще не увидел ни одного продукта. Вы знаете, правда, было смешно. Ну, как, каталог, есть все, окей, интернет-сайт, 800 продуктов. Представляете, человек, он даже понятия не имеет, что есть какие-то продукты. Хотя ему показали это все, но он в силу своих каких-то других приоритетов занимался другими делами, вопросами, а потом отреагировал на вопрос, почему ты еще не занимаешься бизнесом или там готов ли заниматься дальше. Ну, и в таком духе. Он говорит, ну так нет еще ничего у вас. Поэтому, друзья, я понимаю, что именно причина этих вопросов в том, что люди не погрузились в наше информационное поле, не выяснили, что у нас уже есть сегодня. Да, мы сегодня уже закрыли базис по MLM-маркетингу, закрыли базис по криптоэкономике, базис по интернет-маркетингу. У нас уже более, наверное, 20 уроков есть профессиональных, которые вы можете посмотреть, оценить, применить их и получить на самом деле уже результаты, даже на тех уроках, которые уже выложены на этапе Basic. Вот еще такой вопрос. Так, так, так. Обучение проходит в 13.00 по берлинскому времени. Это вопрос. Об, обучение проходит... По времени вашему местному, по IP-адресу, адресу, где вы зарегистрированы, где вы выходите в интернет, то время установлено именно по тому часовому поясу, в котором вы находитесь, ваш IP-адрес. У кого-то это показывает 13, у кого-то это показывает другую цифру. В Москве это 15, по Москве и так далее. Так, хороший вопрос, еще один, прекрасный вопрос. Будет ли преподавать занятия Юлия Веленкова? Мы абсолютно любого гениального человека, у которого, который обладает практическими разработками, да, именно полезностями, которые в реальном режиме времени да, да. ни вчера, вчера ни позавчера, да. ни когда-то да, уже да. были апробированы, да. то вот. вот. вот. вот. вот. мы с удовольствием предоставим Возможность свяжемся и предоставим возможность, чтобы они несли пользу сообществу. Так, следующий вопрос, Алексей Гагарин. Сколько должен получить на аккаунт, если завел три VIP пакета? Сам тоже на VIP? -е. Володечка, это тебе вопрос. Ты у нас самый компетентный в маркетинг плане. Ну, это тот же самый вопрос. Я могу так сказать. здесь: маркетинг план устроен таким образом что вы не можете задавать вопрос сколько получу я с одного человека сколько с двоих сколько с троих у нас это то же самое что если вы едете на машине с ближним светом да и собрались на расстоянии 100 километров и все эти 100 километров пробираетесь в потемках на ближнем свете ночью да? вот. включите дальний свет и увидите то есть у нас Согласно маркетинг-плану, есть четыре разных возможности. Так вот, первая возможность линейная. Если вы пригласили человека в первую линию, то есть тариф, сколько вы с него получили. Если этот человек у вас во второй, в третьей линии, то тоже вы по этому тарифу получаете. Но я одно могу сказать. Если вы пригласили 14 человек, вы сами на VIP, и ваши люди, 14 человек на VIP, то вы получаете тройную цену от вашего входа. Вот еще один хороший вопрос Валентина Бондаренко задает. По прохождению всего курса обучения будет ли в будущем рассматриваться вопрос о получении лицензии за это обучение? Валентина, да, конечно же будет. И эта лицензия – это ваша стоимость на рынке. Потому что давайте ну вот все иллюзии в сторону. уберем снимем розовые очки и вместе с вами поставьте, пожалуйста, плюсики. Те, кто сегодня получил 2 или 3 образования и получает 50 тысяч долларов в месяц доход от одного образования или 100 тысяч долларов доход. Вы же понимаете, что вопрос лицензий, корочек, каких-то дипломов, вообще на самом деле это фейк полный. Самый настоящий фейк. Это не имеет никакого значения. Это вам может подтвердить сегодня руководитель любой крупной компании что сегодня принимают людей на должности, на серьезные, солидные должности не по наличию диплома и количеству лицензий, а по тому э, эм, критерию, э, на что способен человек. Да? что он, Не что он знает, а что он умеет и может. Вот. Поэтому, конечно же, самая главная лицензия в нашем комьюнити – это ваша оценочная стоимость на рынке как эксперта. Но если вы будете обучаться только в теории, мы после каждого обучения даем заданий. Если вы их не будете применять, то теория останется всего лишь э, пылящейся на, на полке э, какой-то информации на, э, в архиве вашего подсознания и не более. Вот. если вы не будете применять это на практике, то работать не будет. Вот же ж нет такого, что мы вам гарантируем, что вы пройдете школу, и все, и ваша жизнь просто поменяется кардинально. Вам ничего делать не надо, только придите на школу. Это неправда. На самом деле это неправда, и нигде это не работает. Вы, если проходите обучение где-либо, получаете знания, что такое трансформация? Давайте, все очень просто. Это теория, это практика, и это обратная связь. И потом дальше это пауза, где мы дальше с вами, исходя из обратной связи, корректируем нашу а, вот, теорию и практику. И идем дальше. И снова практика, и снова обратная связь. И это вопрос времени. Вопрос времени – и вопрос того, как уже дальше вы на самом деле проявляетесь как эксперт и профессионал на рынке. Поэтому, ну, это мой ответ. Володя, может быть, ты добавишь, ты более старший, по возрасту, по, может быть, каким-то опытным моментом. Скажи мне, пожалуйста, имеет ли сегодня значение лицензии, дипломы, какие-то корочки? Конечно, имеют. Еще как имеют? Если вы собиратель марок, дипломов, значков, вот, каких-то специальных таких вещей, артефактов, которые больше потом никогда не будут, это в этом плане, да. Вот. А с точки зрения, да, на сегодняшний день людей интересует, что вы можете, а не что вы думаете делать, что вы реально делаете. Да? Это очень важный момент. Вот. Куда отправлять людей, которые подписались на английском языке? Режеда, совершенно хороший, классный вопрос. И мы вот буквально на днях объявляем таймлайн, в котором будет уже конкретная дата, когда у нас каникулы начинаются, когда у нас запускается следующий период. Мы выходим на пакет стандарт. И в этот момент, давайте ориентировочно 10-15 января, я так забегая вперед вам сообщу, 10-15 января у нас стартует на трех языках, испанский, английский и немецкий, basic по трем направлениям и также полностью наша рекрутинговая модель, презентации, маркетинг-план, брифинги, школы запуска. 10-15 января. Ну, и ссылка будет, увидите, будет график и будет расписание. окей? Okay? Ребят, задавайте еще вопросы, такие, которые действительно вам помогли бы продвинуться дальше. Это у нас, мы специально сделали в, рек, в рекрутинговой модели именно такой, а, а, такой вебинар. Потому что мы бы хотели, чтобы мы сверялись, синхронизировались с вами а, раз в неделю. да? Может быть, кто-то находится в ошибке, он не понимает. И может быть, это ему мешает дальше двигаться. И а, мы можем разобрать эту ситуацию и ответить на вопрос. Да. Володя, вот еще один вопрос. Когда будет добавление цифровых продуктов в таймлайне, изначально описалось, что с 1 декабря можно подробнее пожалуйста ну во первых на, в таймлайне писал мы когда его планировали в самом начале да и когда писали то есть мы сказали что запуск запуск начнется в бета-тесте бета-тесте но он является декабрь январь февраль и это же вы же связано. Продукты всегда связаны именно с их техническими аспектами и с юридическими аспектами. И э, вот с этими двумя важными аспектами это очень важный момент, да? И поэтому мы уже озвучивали это и э, была э, инструкция, было проговорено, что мы на этом этапе, на этом этапе мы запускаем инфопродукт, а цифровые продукты. Мы сейчас отодвигаем до открытия компании. Да? Это уже последний срок, да? вот, потому что раньше смысла этого нет делать. Нужно сначала открыть компанию. Следующий вопрос. Когда будет коррекция стоимости пакетов? ВИП-пакет уже стоит 1400 долларов вместо 500 Володя, пожалуйста, тебе микрофон. Ой, как, какой шикарный вопрос, да. Мы все-таки сообщество, да, и мы берем обратную связь. И есть люди, которые говорят, ну, ребят, ну, хорошо, мы когда планировали... Э, Во-первых, мы криптовалютное сообщество. У нас вход, вход в биткоина и зарплата, и выход, да, э, начисление по бонусам тоже биткоина. биткоина. Да? Приятно же получать в биткоина. А, вот а, пока а, заработали bitcoin курс вырос в три раза приятно в три раза больше получили но а, люди говорят а, нам нужна коррекция да и мы сами понимаем что какого плана смотрите ребят мы не можем понижать а, сами а, тарифы это неправильно и по многим причинам да, это и несправедливо по отношению тем людям кто дорого зашел и э, сразу если так вот вдруг это все делать да, это неправильно вот. правильно другое мы в курсе что так резко пошел биткоин, потому что мы планировали когда он был тысяч долларов а сейчас он почти вырос ну скажем так почти в три раза вырос доллар да, до нового года И то, смотрите э, как показала система э, она не затрещала, она выдержала эту ситуацию. Мы предусматриваем меры, после нового года обязательно сообщим вам изменения, да? там будут сроки, мы вас заранее предупредим, мы обязательно за какое-то время заранее вас, воспри... когда мы будем стабилизировать цену, мы будем стабилизировать цену. Мы, может быть, не вернемся к 500, вот, но мы будем стабилизировать цену. Окей, okay, okay. спасибо большое. Еще один вопрос, Ольга Сычева. А, планируется ли переход покупки пакетов за доллары и когда? Невозможно пригласить человека на большой пакет в биткоинах, а на маленький пакет приглашать невыгодно. Ольга, давайте я вам отвечу. Переход на доллары у нас не планируется и не планировался вообще никогда. Мы криптовалютное сообщество, и вот именно вся фишка в том, что мы пропагандируем именно это направление, именно эту отрасль. Вот. По поводу того, что в, на маленький пакет приглашать невыгодно, посмотрите внимательно маркетинг-план. Если вы обратите внимание на нашу, вот, на нашу первую модель матричную, да, там где 4 матрицы, не учитывая линейный маркетинг, бинарный дельта, а только 4 матрицы, то вход на 40 долларов и пройдя все четыре матрицы, вы получаете полторы тысячи примерно долларов. То есть, если это невыгодно, то тогда, ну, я не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Мне кажется, выгодно вложил <связав> 40 долларов, поработав активно, получить в 40 раз больше. То есть, на самом деле, надо внимательно вам посмотреть маркетинг. Выгода есть на каждом маркетинге. Просто есть на больших пакетах усилителей, которые еще дополнительно усиливают. Но это уже бизнес. Еще такой вопрос. Сколько должно быть баллов для захлопывания цикла? Во, хороший вопрос, Володя. Наталья. Ш поздно. Шикарный вопрос. Если вы заметили, это касается бинара, естественно, вот. И у нас не нулевое схлопывание а от э, пяти тысячных. То есть у вас пять тысячных баллов с одной стороны, пять тысяч баллов накопилось с другой стороны, у вас идет схлопывание Сергей Ханин задает вопрос. Вопрос от Дамон Петерсон. И сеть отдает все сто процентов. Откуда у компании деньги на развитие и оплату за обучение? Шикарный вопрос. Володя, тебе микрофон. Спасибо всем. Мы когда разрабатывали маркетинг план, мы его разрабатывали в первую очередь для. То есть это был почему сделана сто сеть, потому что мы понимали, что мы как для людей, так и для себя делаем этот маркетинг план. Почему? Потому что мы являем, мы встали сюда в сеть контрактом номер один и все. Мы также в этой сети стоим как партнеры. Мы просто взяли на себя функцию. Есть у нас технические аккаунты, и мы взяли на себя функцию как люди, да, которые сделают продукт, которые сделают напишут какие-то программы для того чтобы взять вас за ручку и привести к новым технологиям потому что по отдельности каждый человек этого не сможет сделать это наша общественная нагрузка но мы это делаем не бесплатно мы участвуем в маркетинг плане а маркетинг план шикарный я вам сразу говорю попробуйте построить сеть ниже вас и посмотрите что вы получите так еще один вопрос добрый вечер Поясните, пожалуйста, про регистрацию на сайте. Там есть много стран, не русскоговорящих. Где они берут информацию, чтобы принять решение о регистрации? Хороший вопрос. Где, где берут они информацию? Дело в том, что у нас есть партнеры, которые владеют несколькими языками. В данном случае у нас активно преуспел в этом отношении Даниль, переводчик, который вы, наверное, видели в Турции. Он разговаривает на русском, на немецком, на английском. Uh, вот. И он поехал со своим uh, партнером uh, в Испанию сразу после Турции, он говорит, если я там два месяца побуду, я еще и по-испански буду все это переводить. Ну, есть такие люди, которые быстро овладевают иностранным языком, горят нашей uh, языками, горят нашей темой, сто uh, вот, процентов вовлечены в этот бизнес и, естественно, uh, они доносят информацию. Олег. Наурызбаев, вопрос, Володя. Когда по времени перейдем на платформу блокчейн и когда будет наше отношение, наше отношение через смарт-контракт? Хороший вопрос. Уже э, всем мы, нет, самое, как, как правильно сказать, там мы все уже ждем, да? спешим, чем быстрее, тем лучше. Ну, в 2018 году я могу вам точно сказать, когда мы перейдем. Вот, потому что э, работа уже началась, она движется. Э, программисты работают над этим, пишут каждый день э, коды. Да, Поэтому друзья. Мы вам дополнительно сообщим об этом обязательно. Друзья, э, чудок терпения, пожалуйста. Еще Шу. раз прошу вас услышать. Мы находимся на этапе бета-тестирования. Мы проводили специальный инструктаж, видео есть где а, показывали наш road map, дорожную карту, такой некий таймлайн, где мы говорили о том, что у нас вот альфа-тестирование, оно будет вот такое, и на этом этапе выйдет то-то, то-то. Потом пойдет у нас с 1 декабря бета-тестирование, и будет это, это, это и это. Сейчас мы поняли, что еще есть необходимость еще раз провести такое мероприятие, где необходимо рассказать о нашей дорожной карте, на э, ближайший период времени январь и февраль пока еще мы находимся в фазе бета тестирования но послушайте те люди которые находятся на этом этапе это те люди которые на предстарте компании почитайте не поленитесь истории многих компаний facebook google telegram там э, и многих еще других великих проектов что такое бета-тестирование как это было как это происходило как это было непросто и вы знаете, это период для людей, которые стрессоустойчивые, правда. Вот. Поэтому вот есть люди, которые говорят, ну вот у вас нет этого, этого, этого. Но мы же демократичные. Мы говорим, да нет каких проблем. Но ну, придите на этапе уже, когда все будет. Это будет, когда у нас будет старт. И мы об этом заявили официально. Вот. Поэтому э, давайте мы с вами вот, будем четко руководствоваться точным данным, которые у нас вот есть на сегодняшний день и еще раз на днях у нас появится Road Map, будет официальное заявление, будет официальный вебинар, где вы услышите наш таймлайн на э, январь и, и февраль месяц, на вот эти два э, периода, которые будут идти еще в фазе бета-тестирования. Вот. Так, э, Екатерина, для тех, кто купил пакет Basic, когда можно будет докупать? матрицы сегодня завтра уже у нас включается эта функция поэтому пожалуйста те партнеры которые находятся на пакете basic давайте так вот сегодня завтра мы с вами будем смотреть и дайте нам обратную связь и мы сразу же быстро среагируем следующий вопрос марина Климен... климко Давайте последних два вопроса и будем заканчивать, поскольку уже у нас время на исходе. И каждую неделю у нас в это время, в этот день проходят такие брифинги, поэтому ничего страшного. Вы можете приходить на следующей неделе задавать вопросы. Так, вернусь. Марина Климкова. Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, про регистрации на сайте. Там есть много стран не русском гений. А, окей, этот же вопрос был. А Владимир, когда будем знакомиться с социал-CRM? Задает Надежда Тощева. Хороший вопрос, да, Надежда. После открытия компании. Социал-CRM это цифровой продукт после открытия компании. Еще один ну, последний вопрос. Да. Там еще Хорошо. много есть. Наталья э, Бабакова, очередной вопрос, я могу провести, вернее, не вопрос уже, а предложение, у нее уже вопросов нет, уже есть предложение, это прекрасно, Наталья, спасибо огромное. Я могу провести для партнеров компании курс по юридической грамотности, просто понятно, доступно, интересно ли такая тема, к кому обратиться. Наталья, да, в любом случае тема интересная, однозначно. Ну, поскольку, вы знаете, уже много людей, у которых есть интересные темы, интересный контент, а у нас график, вы видели, не резиновый, да, придется нам 24 часа в сутки проводить вебинары. У нас еще много готовится хорошего контента, преподавателей, шикарных направлений, факультетов. Но вы же помните, о чем говорил Анатолий, о чем говорили мы неоднократно все что мы со временем перейдем на децентрализованную форму или модель, да, и там у нас будет вообще уникальная картина, такая сущность, которая будет сама жить в интернете, где будут приходить преподаватели, комьюнити будет их, будет их оценивать, и у вас будет такая шикарная возможность, однозначно. В следующем году, я думаю, это уже будет возможно. Вы со своим контентом приходите в наше комьюнити, комьюнити оценивает при помощи лайков или голосований. И если ваше образование, ваши знания на самом деле имеют полезность, эффективность, милости просим в наш топ преподавательский состав. Друзья, пожалуйста, всегда пожалуйста, все вопросы у нас решаются, все абсолютно, ну, в рамках, конечно же, разумного, вот. Мы реагируем максимально быстро, но еще раз обратите внимание на то, что, может быть, вас еще там не совсем устраивает там наш там супер двигатель или там обшивка внутри автомобиля там, да, или наши там биксеноновые фары там, к примеру, да, там матричные фары, потому что я в конце так скажу, в завершении, мы сегодня находимся на таком этапе бета-тестирования. Что такое бета-тестирование? Представьте, что вы себе приобрели квартиру в Новострой. Вы зашли, в квартире есть окна, в квартире есть бронированная дверь, есть э, газовая плита, есть ванна, есть туалет. То есть есть где помыться, есть где пойти в туалет, есть где даже поспать. И тепло, и батареи работают, и есть где приготовить покушать. Но еще стены, на самом деле, не декорированы, да, еще нет ремонта, еще не висят люстры до ума, еще нет штор, нет, может быть, полов еще там супер там, каких-нибудь мраморных. Это вопрос времени, это вопрос времени, вопрос а, уже внутреннего ремонта. Но мы пока сейчас на бета-тесте, поэтому сильно строго нас не судить. Давайте посмотрим в марте месяце, на то, что вы э, сможете увидеть у нас в бэк-офисе, э, на нашей вебинарной площадке, э, в ассортименте наших продуктов. И я уверен на 100%, что ваше мнение очень-очень сильно поменяется в сторону плюс относительно нас. Спасибо вам огромное, что были с нами, что нас сегодня терпели. Может быть, мы не на все вопросы ответили, не успели физически по времени, но какие могли. и Обратите внимание, на любые вопросы любого характера э, мы отвечали, да. Э, может быть, даже те, mm -hmm. которые там многие там, игнорируют. Э, в э, на следующей неделе. А, простите, в следующей неделе, у нас каникулы, да. 24 числа у нас начинаются каникулы с вами. Потому что период праздников. Но мы с вами все равно еще встретимся, у нас будут с вами еще вечеринки онлайн однозначно, мы на связи всегда, и вы увидите наше расписание на следующую неделю, новогоднюю неделю. Вот. Но на всякий случай мы вам говорим, что у нас каникулы на пару недель, как в школе, как в университете. А ведь у нас же университет с вами, академия целая, поэтому все равно работаем, общаемся, и сетевой маркетинг никто не отменял. Это же э, коммуникация, самая лучшая в мире, когда друг другу можно быстро рассказать, передать наверх вот, и добраться до самого-самого-самого верха компании. Я хочу вас сказать, вас ждут очень много приятных сюрпризов, соответственно, могу заявить. Да, и скоро, скоро у нас рождественские каникулы. Да, мы, э, на каникулы будут у нас в сообществе, это будет позднее освещено да регламент будет освещен как что и где вот, вот я просто хотел вам сказать что э, нас ждет очень много